Как же поверить в себя и обрести уверенность? Этот вопрос э, беспокоит многих. Давайте порассуждаем на эту тему. С вами Александр Андреянов, с верой ваш успех – создай себя. Э, на своих программах, платных и бесплатных, мы часто поднимаем эту тему уверенности в себе. И Давайте просмотрим, от чего вообще зависит уверенность в себе и как это было у меня. Ну, искренне я считаю, что ваша уверенность в себе зависит только от вас, как бы это ни странно звучало. И зависит она не даже в том смысле, как вы себя оцениваете, а э, вам нужно обратить внимание на то, какой опыт у вас есть, и почему вы себя так оцениваете. То есть поразмышлять над тем вопросом, почему вы э, так начали к себе относиться. И это связано с тем, что наш ум он всегда сверяет. То есть хорошо – плохо, горячо – тепло, дорого – дешево, Вкусно, невкусно, там, сладко, горько, и так мы строим оценку, э, оценку себя. И к, этому, к этой теме очень хорошо подходит э, направление трех энергий. То есть, Если вы поймете, как работают эти три энергии, вы сможете разобраться, где искать уверенность в себе. Итак, что же за три энергии, которые помогают нам обрести уверенность в себе? Первое – это энергия прошлого. И представьте такую ситуацию, что у вас были богатые родители, вы жили всегда в хороших, красивых условиях, вы учились в Лондоне, у вас есть очень такой богатый ближний круг. Как вы думаете, энергия прошлого будет вас мотивировать э, к сегодняшним действиям и к э, уверенности к себе и к новым каким-то свершениям? Я думаю, что да. А представьте другой случай, когда у вас э, были бедные родители, может быть, вообще не было родителей и вы жили там в однокомнатной квартире или многокомнатной да, квартире, где много-много было семей, и у вас было детство, вы были там гуляли в подъездах, может быть, там ну, как-то вели себя некорректно по отношению к обществу, и вот этот весь груз прошлого, он находится в вас. Как вы думаете, такая энергия будет вас мотивировать к сегодняшнем действием, таким очень масштабным действиям, тому, чтобы менять там мир, зарабатывать миллионы долларов. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, вы будете как-то себя оценивать, что вы этого недостойны. Есть энергия настоящего. Ну вот, например, мы в очень красивом месте сейчас находимся, живем на острове Бали. Красивые листочки. И как вы считаете, меня эта энергия мотивирует на результаты? Я думаю, что меня эта энергия мотивирует на результат. И благодаря тому, что я вижу эту красоту вокруг себя каждый день, меня это вдохновляет на э, следующие действия – на завтра, на послезавтра, там и также на будущее. То есть я вижу разницу, где я жил и как я живу сейчас, меня эта энергия вдохновляет. А представьте такую ситуацию, что вы живете сейчас, допустим, в пятиэтажке, э, где-то там на втором этаже, в однокомнатной съемной квартире, работаете на комбинате. И вроде нет энергии, нет вдохновения, и вас ничего красивого не окружает. Что же делать в этом случае? Где искать уверенность в себе? Так вот, секрет кроется в том, что есть третья энергия, которая называется энергия будущего. Вообще она называется энергией божественной энергией, которая перекрывает и прошлое, и настоящее. То есть даже если у вас было не очень прошлое, и даже если сейчас не очень настоящее, то вы можете заглянуть в будущее, соединиться там с собой, взять ту, ту энергию, вдохновение в настоящее и с этой энергией начать двигаться, преодолевать э, какие-то преграды в своей голове, которые вы нагородили там неуверенности, то что вам это нельзя, вы это не можете, э, ну и так далее, и так далее. То есть та энергия с будущего будет вас вдохновлять на новые подвиги, на новые свершения, на новые результаты. Поэтому я бы порекомендовал э, очень простой ответ. Если вы хотите обрести уверенность в себе, то вы должны соединиться с той картинкой в будущем. Почему в будущем? Потому что в прошлом вы не были соединены с этой картинкой, в настоящем этой картинке тоже у вас нет. Значит, остается только будущее. Так вот, соединиться с этой картинкой в будущем, какие вы хотите стать, какими вы бы хотели стать, какой вы есть на самом деле. И я хочу сразу сказать, что это не выдумки, это не какие-то эфемерные представления о себе, это вы, это вы в глубине души своей или э, тот человек, которым вы хотите стать. Поэтому первым, что я рекомендую вам сделать, создайте образ нового себя и обретите эту внутреннюю уверенность, соединитесь и станьте наконец-то уже собой. Не верьте в то, что вы видите, верьте в то, что, кем вы можете стать. С вами был Александр Андреянов, сфера ваш успех, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, если оно для вас было полезным. Подписывайтесь на мои программы, платные бесплатные, мы в интернете очень много работаем. Последняя группа у нас сейчас 150 человек в основе жизни, в первом шаге уже порядка 300 человек в месяц проходят обучение, поэтому присоединяйтесь к осознанным людям, к успешным людям, к интересным людям, которые создают искусственный интеллект, новые технологические разные фишечки, новое технологическое оборудование и двигаются в ногу со временем. С вами был Александр Андрянов. Пока-пока.